Мне сегодня подошла одна девушка, она помогала готовить там, хороший человек. И у нее есть парень, как оказалось, но она видит его недостатки и это дает блок, не дает ей возможность построить отношения. Сомнения сильно большие. Поэтому, в древней культуре, женщин просто выдавали замуж. Я иногда тоже пользуюсь, ко мне подходит эта методика, ко мне подходит девушка, допустим, после лекции, говорит, вот такой-то парень у меня там, мы уже встречаемся два года. Я смотрю, хороший человек, расспрашиваю ее, ее, все. Она говорит, я боюсь выходить замуж. Я говорю, вы мои лекции слушаете? Да. Доверяете мне, как старшему? Да. Стучу кулаком по столу, говорю, все, замуж за этого человека. Она такая, а? как? Я говорю, да, вот все, это ваш человек, ваша судьба, надо выходить. Как вы думаете, потом дальше какой результат? Я ее спрашиваю, вам легче стало? Она говорит, ой, такое облегчение. Спасибо большое. <рег grin> Женщине не хватает, у нее же слабая воля, и не хватает вот. Чуть-чуть нажимчик чуть-чуть такой раз, подтолкнул ее, и все, и она уже нормально пошла, пошла, пошла. Нужно волевой какой-то нажим, какая-то сила нужна, чтобы все получилось в жизни. Вот это большинство женщин так они, то есть с ними знакомиться, знакомства есть, но они, от другая, подходят ко мне и говорит, у меня отвращение к человеку. Вот это то же самое, просто надо начать служить человеку, заботиться о нем, и отвращение проходит. Отвращение это и есть вот мужская энергия, она же разрушительная по природе. Женская энергия созидательная, а мужчина, она, мужская энергия, она все меняет. И вот эти вот перемены, которые идут от мужчины, они у женщины вызывают такую тревогу в сердце, ощущение неопределенности какой-то. Иногда даже страх перед мужчиной возникает у женщины, потому что она не начала ему служить. Надо начинать служить, и все, сердце успокаивается, отвращения нет никакого, все нормально. Понятна система? Но если вы не будете ничего делать, будете вот на этом страхе жить, тогда можно вообще одной остаться, то есть вообще никого не найдете себе. Все задумались, мужчины тоже. У нас уже пора лекцию начинать. Ну, последний вопрос, я предупреждал, что много записок не отвечу. Можно ли построить семейные отношения, если мужчина и женщина хотят построить семью, но во всем друг другу. В другом их взгляды на жизнь очень разные. Иногда даже тяжело общаться, потому что нет общих тем. Мужчины и знаком непродолжительное время вместе не живем. Сложно ответить на этот вопрос. Если уж говорить о взглядах, то есть только одна тема, связанная со взглядами. Это духовная жизнь. Во всем остальном, в чем у женщины и мужчины могут быть общие взгляды? Ну вот в чем? Они просто разные совершенно люди. Вот женщина, она любит близкие отношения, мужчина – деловые. Женщина любит э, много говорить, мужчина ну, как бы старается больше больше делать. Вот. Женщина там любит шить, рисовать, там э, еще что-то. Мужчина – совсем другие вещи, там домино, люболка, <соценно> там все <еще> что-то. <соценно> ну, совершенно разные, понимаете? То есть, ну, а каких, вот что вы имеете в виду под взглядами? Даже если вы пойдете в театр, мужчина одно увидит, там женщина совсем другое. У них совершенно будет.. Ну, очень редко бывает, что у мужчины и женщины вот что-то совпадает. Но есть единственное, что может совпасть, это работа над собой, это вера, духовная жизнь. Пока у людей нет вот этого вот понимания, что такое благостная жизнь, что понимание, что такое вера, что такое работа над собой, не бывает совпадений слишком сильно между мужчиной и женщиной. Поэтому всегда круг общения у женщины один, а у мужчины другой всегда в семье. Не бывает, что у них общие друзья, ну, женщина с женщинами дружит, мужчина с мужчинами. А если женщина и мужчина дружат с одной женщиной, допустим, тогда это уже печально. Я такой видел результат в одном городе. Я приезжал туда лекции читать, и одна ну, девушка. У ней отличная была семья, они занимались даже духовной практикой, но она сделала свою подружку ну, чуть ли не членом семьи. То есть она стала подружкой всех, там, и мужа, и же ее. В результате она отбила у нее мужа. И он так и живет с ней, а жену с ребенком бросил. Представляете, страшная какая ситуация. Ну, то есть не нужно вот этого всего, переборов этих не надо. У женщины свое общение, у мужчины свое. Взгляды отличаются всегда. Это факт. Но общие интересы начинаются только в сфере работы над собой, могут начаться. Если не давить на близкого человека. Если есть давление, тогда наоборот разрушаются отношения с помощью духовной жизни. Чаще всего люди, начиная заниматься духовной практикой или изучая, как правильно жить, начинают пытаться заставить близкого человека делать то, что ему надо делать. А надо заставлять только себя, близкого человека, наоборот, любить больше и заботиться о нем. Но чаще всего мы делаем не так. Результат печальный. Работа над собой, наоборот, рушит семью в таких случаях делает близких людей напряженными, несчастными рядом. Особенности современного воспитания. Мы вчера говорили о различиях психических функций, потребности уважении мужчин и женщин. В воспитании надо понять несколько принципиальных вещей. Первое, что нужно понять, это то, что у ребенка очень слабый разум. Он не может сам делать то, что вы от него требуете. Ему нужно, его нужно вдохновение, отпитка психическая. Если у родителей есть определенная атмосфера в доме, то ребенок полностью копирует эту атмосферу. Часто родители думают, почему ребенок перестал дома бывать, почему он все время на улице пропадает. Причина ⁇ это поиск счастья. Если у вас дома нет счастья, если вы ругаетесь или просто конфликтуете, у вас нет отношений, то ребенок будет искать отношения где-то в другом месте. Он не может жить без счастья, он живет как подчиненный. Он не может его создавать в семье, и, и как и любой человек, он не может без него жить. В результате он удирает во двор становится ребенком двора, а не ребенком семьи. Следующий принцип, который надо знать: большинство людей они хотят от ребенка того, что они намечтали. Ну, допустим, я хочу, чтобы он был бизнесменом там, или хочу, чтобы он был руководителем там, или занимался международными отношениями юристом там, и так далее <смех> менеджментом что сейчас вот в основном такие идеи ну все, они, все эти идеи связаны конечно с зарплатами самые оплачиваемые специальности они вот и вызывают у родителей желание, чтобы ребенок стал таким вот врачи допустим у нас сейчас родители не сильно хотят, чтобы дети были врачами <смех> а в Америке допустим <смех> это одна из самых высокооплачиваемых должностей врачи Поэтому, соответственно, и мечты тоже отличаются <смех> в зависимости от того, кому сколько платят. Знаете, ребенок — это как цветок. Вот он жил в прошлой жизни, и когда ему было 70 лет, вам было, допустим, 20. Потом он оставил это тело, получил рождение у вас. Вам там 30, допустим, а ему 5. Лет. это ваш ребенок да он в прошлом был глубоким стариком да допустим оставил тело и родился у вас ну, как с белого листа начал жизнь но у него же все там осталось внутри то все задатки вы допустим заметили что вот вы воспитываете воспитываете ребенка а, а из него все равно свое что-то прет постоянно заметили нет так поймите, вы воспитываете его там 5-10 лет, а он себя воспитывал уже сотни жизней. И у него же там это все заложено внутри. Как вы его переделаете? Просто надо не воспитывать, не мучить ребенка. Как часто мультики такие показывают, как вот, ну погоди, как там волк пружину пытался запихать, она подскакивала все время. Вот, понимаете, вот это запихивание пружины, и потом по башке эта пружина дает, конечно, все. Это не способ воспитания детей. Надо понять, что... Понятно, что у ребенка есть какие-то недостатки. Но надо понять, что в нем хорошего. Вот что у него... Где цветок-то? Где вот этот цветок, который надо раскрыть? И не надо привязываться ни к чему. Кем будет ребенок, как он будет развиваться. Надо просто понять принцип, что... Цветок нашли и раскрывайте этот цветок. Все. И когда вы его раскрываете, то другие цветки начинают раскрываться. Принцип развития ребенка такой. Сначала он то, что ему интересно развивает в своем сознании сильно, это становится вершиной горы. А все остальное, чего вы хотите от него, оно будет вот так вот, по мере отдаленности от его интереса. Понятно, да? Вот так человек развивается. Не вот так, как мы сейчас развиваем людей. В виде э, плата, в виде горы развивается ребенок. Это первое, что надо знать. Ну, допустим, ребенок любит математику, да? Ну, у него по литературе двойки. Вы говорите ему, ты по математике и так уже пятерки получаешь. Не надо э, целыми днями сидеть с математикой. Давай учи литературу. Но он не может учить литературу сильно много, потому что у него мозги скрипят от этой литературы, он никогда в жизни она ему не понадобится, потому что у него заточено сознание совсем на другое. Когда он развивает математику, учится, у него развивается разум, развивается сила воли, развивается вдохновение, появляется желание учиться, появляется способность побеждать трудности и так далее. Он развивает в себе кучу всяких черт характеров, просто кучу. Но когда вы его заставляете учить то, к чему у него нет склонности, тогда энтузиазм рушится, силы тают, появляется перенапряжение, отрицательные опыты учебы, в конце концов, здоровье начинает даже страдать. И человек становится безинициативным, то есть, когда его вот в стену лупят, лупят постоянно, иди в стену, не в дверь, иди в стену. Ну, желание идти куда-то вообще потом пропадает, и человек приходит. Ко мне после лекции говорит, я не знаю, чем мне заниматься. У меня нет никаких интересов в жизни. Понимаете, да? О чем речь? Ну, есть особые дети такие, знаете, его невозможно остановить. Ну, приведу такой пример. Ко мне в Москве одна женщина подходит, говорит, Олег Геннадьевич, у меня ребенок дурак дураком. Я говорю, ну, в смысле... Она говорит, да учиться не хочет совсем, на болтус. Я говорю, а чего он хочет -то? Да, говорит, постоянно хоккей, хоккей. Я говорю, какой хоккей? Она говорит, да он сборной хоккея Москвы. Я думаю, кто же дурак дураком-то? Ребенок, который вот в юношеской команде уже Москвы играет, уже добился таких результатов в жизни, в детском теле, еще юноша. Или мама, которая не соображает природу ребенка, не может понять. Кто дурак дураком-то? Вот в чем вопрос. Понимаете, да? Потому что если человек вот так дальше пойдет, он все, что ему надо, в жизни получит. Если ему надо, чтобы в спортивный институт еще что-то какие-то предметы подтянуть, он обязательно это сделает, потому что он увлеченный человек. Он хочет добиться своего в жизни и добьется обязательно. Итак, первое правило заключается в том, что э, какую среду вы создаете для ребенка, так он и развивается. Второе правило – это правило цветка. То есть куда направили, туда пошел. Если вам нужны отметки, чтобы все пятерки получал, вы сделаете из ребенка котлету. А если вы хотите, чтобы он развивался, тогда позвольте ему почему-то тройки получать. А по основному, вот что ему нравится, давайте больше развития уделяйте больше времени в тот предмет, где ребенок развивается, и он станет полноценной, сильной личностью. Если говорить о первом правиле, это правило среды, в которой человек находится, то я вам приведу такой пример. Ну, такой, допустим. Вот бывает, допустим, что люди домой приходят, они расслабляются, не работают над собой, а просто отдыхают. Ну, понятно, работа там, все прочее. Ну, представьте состояние ребенка. То есть, ребенок приходит домой, мать отдыхает, как женщина отдыхает. По телефончику, да. Чирик-чирик-чирик. Женщина отдыхает, обмениваясь эмоциями с подружками, они восстанавливают силы. Мужчины как отдыхают? На диване надо что-то смотреть, да, хоккей, там, футбол, вот, еще что-нибудь в этом роде. Ну, все отдыхают, то есть создается среда, вот такая отдыха, приходит ребенок домой, ему говорят, учи уроки. Как он может учить уроки, если там среда отдыха? Вот попробуйте на пляж, вот сейчас классно там на пляжу, вчера пришел солнце, куча народу, просто все балдеют. Ну, представьте, вот я вот пришел на пляж, и в этом балдежное состоянии я буду заниматься, допустим, приемом пациентов. Должен напрягаться, там что-то делать. Это возможно, нет? Или другой пример. Допустим, все спят, вы рано утром встаете из постели. Все спят. Встали, вот так пошатались и опять легли. Так ведь? Когда кругом вот атмосфера сна, как можно в это время бодроствовать? Очень тяжело, потому что не хватает душевной силы для этого. Но вы взрослый человек, у вас сильный, крепкий разум у всех а он ребенок просто, у него нет разума, силы разума, у него разум держится на силе родителей, вот какая среда создается в доме, такая его им движет, если вы допустим чем-то заняты, увлеченно, работаете над собой или помогаете даже ему как-то учиться, вместе с ним это делаете, тогда это один вариант, а если вы ну, отдыхаете тогда другой вариант его возможности учиться надо это тоже учитывать понимать теперь мой ребенок любит компьютерные игры смотреть но это значит что у вас дома вообще работы над собой никакой нет вот если вы хоть чуть чуть молились там работали над собой что-то делали другая атмосфера бы создалась она бы передалась и ребенку и ребенок бы тоже по-другому себя вел и жил вот и все следующее правило это правило развития разума ребенка или правило правильного наказания, правильного наказания. Вот смотрите, то есть, если вы хотите ребенку что-то сказать, тогда говорите, тогда, когда вы спокойны. А если вы хотите его научить, проучить, наказать, тогда наказывайте с добрым сердцем, но ничего не говорите. Допустим, можно ли мальчиков шлепать по попе? Это хорошо, это хорошо, лучше папе, не маме, а лучше папе. Это хорошо, это мальчик, он мужчина, мужской, мужская психика так устроена, что она понимает только в результате поступков. Вот, допустим, мальчику можно говорить, мы тебя накажем. Ну, как бы ему по барабану вот эти слова. Ну, смотрит, как бы, и делает свое дальше. Ну, все равно, как бы, ну, накажете, накажете, что мне? Ну, можно даже сказать, «А мне, а мне не больно будет, если вы меня накажете. Ну, более такие мальчики крепкие, как бы, психические, они даже вот так могут себя вести. Маме говорит, а мне будет не больно, можешь наказывать. Ну, то есть, если вы ему говорите, мы тебя накажем, то это вы его... Вызов делаете, понимаете? Особенно, если женщина, вот это вообще неправильно. Женщина говорит ребенку, сыну, я тебя накажу. Это вызов же от женщины, понимаете? Он же мужчина, хоть и маленький, а ему вызов от женщины делает. И он сразу такой, ну, даже представьте, вот, допустим, мама, ну, допустим, ребенок маленький, там, два года совсем, мальчик, еще ничего не соображает. Мама ему говорит, я тебя сейчас накажу. А он, ему два годика, но он такой, качество мужчины уже проявленное, он такой, у него характер. И он такой. Ну, типа сразу, типа, биться так биться, понимаете? То есть, то есть, Причина как... природа такая, как бы побеждать, ему надо побеждать все время. А если женщина ломает его волю, то он потом становится вот эти все вот... Знаете, маньяки все эти, садисты, это все, это все люди, они воспитывались женщиной, которая пыталась ломать мужскую психику. Ну, доказать ему, что я сильнее, понимаете. Потом мужчина вырастает и доказывает женщинам, что он сильнее уже вот таким же образом, понимаете, с помощью насилия. Ну, то есть это подсознательная такая вещь, которая вот с матерью уже ему и передается. Вот, то есть наказывать можно мальчика, лучше отцу. Женщина должна наказывать мальчика э, просто тем, что она перестает ему уделять внимание, не разговаривает с ним или лишает его свободы, допустим, запирает где-нибудь. Так можно наказывать, но пытаться насилие делать над мальчиком женщина не должна. Это неправильно, это не помогает. Мужчинам, наоборот, хорошо поставить на место его, научить силой, это хорошо, это уважение вызывает к отцу, но без злобы при этом, без злобы. Очень важно знать, что надо разделить две вещи. Если вы хотите что-то объяснить человеку, объясняйте после наказания. Или если вы, допустим, хотите объяснить, но наказывать не хотите, тогда успокойтесь сами, успокойтесь сначала, а потом сядьте с ним и поговорите, пытаясь ему объяснить это по-доброму. Потому что разум работает только в состоянии спокойствия. Когда ребенок спокойный, он может что-то понять, разум включается. Если вы с напряжением ему говорите, ты почему двойку принес? Он не может понять, почему он принес и зачем в это время, потому что на него идет давление, нажим. Понимаете? Ну, любой нажим даже у взрослого человека выключает разум. И люди вступают в состояние войны, конфликта. Они проясняют отношения. Они пытаются доказать, кто лучше и кто хуже. Даже взрослые люди, даже разумные. Поэтому конфронтация не помогает решить вопрос никогда. А война тем более. Вот сейчас война началась, допустим, да, она не поможет решить вопросы отношений между двумя странами. Чем больше убитых людей, тем больше ненависти, злобы, и эта ненависть будет накапливаться на десятки лет потом дальше. Понимаете? Не помогает война решать вопросы, только мир помогает решать вопросы. Добиваться своего, конечно, помогает, но чтобы окончательно решить вопрос, нужен мир, отношения нужны. Особенно с ребенком. Я уж не буду политику лететь, это не мое дело. Но вот с ребенком точно нужно иметь отношение. Итак, наказывать по-доброму во время наказания не объяснять. Вот ты наказан, все, наказали. А если вы хотите ему что-то объяснить, тогда успокойтесь сами, успокойте его и начните объяснять. Часто человек двойку ребенок приносит, и родители начинают ругаться сразу. Ну, даже если это произошло, потому что иногда бывает невыносимо, трудно, неожиданно что-то происходит. Извинитесь перед ребенком, скажите, я ну, немножко расстроился вчера, повел себя неправильно. Но по факту, вот ситуация такая, что... Тебе нужно как-то обратить внимание на вот этот вот предмет там и так далее. Но знаете, что где-то по статистике в 50% случаев ребенок не виноват, даже если он совершает что-то неправильно. 50% что он вообще не виноват. Конечно, 50% что он напроказничал, но 50% что он не виноват. Приведу такие примеры. Бывает, что ребенок просто болен родители не знают об этом. И он ребенок же, он ребенку не понимает, что он болен. Вот. А он не может учиться, у него сниженная концентрация и все прочее. И он поэтому учится хуже. Вторая, у него может быть плохой астрологический период. И он не может просто учиться сейчас. Если вы будете его продавливать, у него вообще психический срыв может наступить. И вообще это бьет желание учиться на несколько лет. Стресс может, стрессовое состояние человек войти. Третье, ребенка может быть вообще нет способности этот предмет изучать, у него нет возможности. Допустим, вот у меня память плохая на иностранные языки. Я нашел себе способ, как учить, но вот простым способом просто запоминать слова, заучивать я не могу. У меня другая совсем природа мышления. Я смотрю на текст какой-то, да, какого-то языка, и если есть аудиокнига... С тем же самым текстом. Я слушаю сначала понемножку, много-много раз у меня сильно логическая память развита. Я как бы много раз слушаю, запоминаю это предложение, потом следующее, потом целый абзац слушаю, потом целую, целую книгу слушаю, аудио и смотрю всегда в перевод, а потом постепенно уже могу без перевода слушать. Понимаете, да? Я вот так учусь, допустим. Ну, кому-то так не понравится. Ну, то есть у всех по-своему, но в данном случае речь идет о том, что бывает ребенок вообще не запоминает, что говорят там. Он не может усвоить материал, просто слушая преподавателя. У него такой способ мышления. И с этим ничего не сделаешь. Он вот такой человек. Ему, наверное, читать надо, допустим, чтобы запоминать. Надо пробовать, как он будет запоминать ваш ребенок. Или он не может слушать какого-то конкретного преподавателя, потому что ему тяжело его слушать. У него голос, допустим, какой-то давящий, грубый там, или еще что-нибудь в этом роде. Или, допустим, ему, наоборот, тяжело слушать преподавателя, потому что преподавательница очень симпатичная, и он смотрит на нее и забывает слушать. Засматривается просто. Ну, есть много причин, почему ребенок не слушает тысяча причин, но вот тысяча первая причина это то, что он напроказничал, допустим, ну, обманывает, хитрит. Ну, опять же, ну, что такое этот обман, это же просто чисто детские страхи, ну, допустим, я помню, я на первом уроке, на самом, в первом классе получил две единицы одновременно на двух страницах в тетради, вот, и ну как бы я был в шоке ну то есть я пошел вот так, я помню как вокруг школы пошел, пошел, пошел ну, искал место где вы, вырвать страницу вот я смотрю вроде бы за куток такой хороший вот начал вырывать страницу а оказалось прямо под окнами нашего класса и как-то подошла туда при, учительница она стучит, стекло стучит я смотрю Классная руководительница. Она у меня пальцы бит сюда. Обошел назад, она мне приклеила, там пронумеровала все. Все нормально. Но идея сама, я как бы такой незлобный человек, просто вот напрягся сильно. Тяжело было как-то признать себя, что две единицы подряд. Тяжело как-то. Вот. Вот такая ситуация, то есть не надо уж так сильно к детям, вот так очень жестко относиться, как к предателям Родины там. они мало соображают, что происходит еще в таком возрасте, надо повнимательнее, посерьезнее, Вас доказывать надо, но как-то аккуратно понимать, что любовь меняет человека, самое главное в этом принцип следующий момент очень важный это организация общения надо понять что как взрослого человека так и ребенка меняет среда не жалейте сил и времени для того чтобы ребенок получил уникальную среду для развития вот я допустим как личность развился потому что меня папа отвел на секцию самбо в детстве и там оказалось очень хороший преподаватель, мне повезло просто, я получил уникальный опыт общения с таким настоящим наставником. То есть он делал из ребят настоящих мужчин, то есть он ну, вот во всех отношениях, в характере, в работе над собой. Там, то есть он был тренером, тренировали тогда в Ториате на сборную России по самбо, то есть там ну, серьезные тренера были такие профессиональные, хорошие. Я попал в такую школу, и 5 лет вот, тренировок, ну, меня отдали 8 лет, моему а в 12 там уже я развился как личность серьезно. Ну, то есть это помогло сильно для развития, вот именно такая секция. Это важно понять, что общение, среда, в которой человек находится, является ключевым фактором, изменяющим сознание. Ну, приведу пример, допустим, моей жене очень трудно рано вставать. Просто катастрофически трудно. она придумала такой способ, она созванивается с подружкой и говорит, ты во сколько сегодня встаешь? Я востока. «Ну, я востока. Позвони мне, узнай, как дела. Когда от подружки как бы уже совесть включается, же тебе стыдно не вставать, потому что подружка встала, а ты нет, вот и так. Это сразу, то есть контакт устанавливается между людьми, отношения завязываются. И у женщин, кстати, волевые функции работают именно в отношениях. Если женщина находится в каких-то отношениях, она может все что угодно без проблем вообще может вовремя спать, ложиться, вовремя вставать, кушать правильно, читать молитву с утра. Если она обменивается опытом с какой-то подружкой, постоянно на волне вот находится, знакомьтесь между собой, если хотите менять свою жизнь, то она без проблем вообще, все это у нее получается легко в этом случае. Если говорить о современном воспитании, то современное воспитание усугубляется чрезмерной перегруженностью детей а ненужной информацией, которая по факту является, ну, как бы преподаватели утверждают, что она крайне важна для поступления в институт. Ну, для жизни человеку вообще она сто лет не нужна, а вот для поступления в институт нужна. И поэтому детей насилуют, заставляют их все это учить для их дальнейшей судьбы, якобы. Но если говорить о судьбе, то а, я вот не сильно... В институте в медицинском не сильно уж круто учился. Ну, то есть оценки такие, троечки, четверочки, там, двоечки иногда, понимаете. Василий, вот сейчас как бы, мой друг мне напомнил, как, как я по терапии там двойку мне поставили, историю с болезнью неправильно запомнил, заполнил. Я уже забыл, он мне рассказал, напомнил эту историю. Ну, были такие ситуации. Но, понимаете, я вот в время свободное, любое, шел в палаты и просто пытался помогать людям. Вот просто время было, я этим занимался. И это сформировало меня как личность, как человека, который хочет вот помочь людям, лечить и так далее. Не факт, что именно оценки, они определяют, ну, человека, как, как, вот, насколько он разовьется как личность, что именно оценки. Ну и если уж говорить об, об вот этом вот табеле оценок, то статистика всегда показывает, что мы находимся в полной иллюзии. Вот, как, как вы думаете, сколько в этом зале людей хоть раз в жизни свой вот этот табель оценок институтский кому-то показали? Как вы думаете, сколько процентов? Ну, максимум 5 процентов. Ну, поднимите руку, кто показывали табель свою в своей жизни кому-то. Ну, посмотрите, Это 6 человек. Остальные никому не показывают. Так зачем тогда упахиваться и убиваться из-за этого табеля? Вот смысл какой? Скажите, вот смысл какой? Ради этого? Нет смысла детей мучить и себя мучить тоже, нет смысла. А получить специальность, понять ее, освоить, сделать ее практичной, это другой совсем вопрос, это не всегда с оценками связано. Допустим, у меня есть а, друг, он постоянно в антомичке торчал, тоже отметки были плохие, но зато как врач он состоялся, хороший хирург. Понимаете, то есть надо понять, чего вы хотите, в общем-то. И это понимание приходит при воспитании. Если вы хотите ребенка сделать человеком, тогда знайте, что вот эта информативная перегрузка сейчас с целью получить хорошую отметку, это не делает из ребенка человека. Это калечит его психику просто, и все. Он зубрит, учит, у него сама система запоминания разрушается, потому что запоминание должно идти в творческом ключе, тогда включается разум. Понимаете, когда человек запоминает информацию вместе с разумом, тогда она становится практически применима. А если он запоминает ее просто насильно, без, ну, заставляя себя поменять, то тогда эта информация, она тоже запоминается на какое-то время, пока она нужна, а потом она вылетает из головы. И практически применима она уже невозможна. Практически можно применять только то, что запом... человек запомнил в творческом, радостном процессе. У меня один ребенок, знакомый, учится в школе э, Щетинина. И там все учится только в творческом, радостном процессе. Там нет такого, чтобы кто-то кого-то заставлял. Там, кстати, домашних заданий вообще нет. Дети просто учатся вместе, общаются, потом повторяют, повторяют. И так постепенно все запоминают. Они проходят школу за пять лет. А еще остальные пять лет, еще, еще вот они заканчивают одиннадцатый класс, у них уже пол института, ну как бы... Они уже пол-института отучились, и они ну, там в 18-19 лет заканчивают уже высшее образование и поступают в следующее. Понимаете, да? Все гораздо быстрее получается, если процесс по-другому протекает, без насилия. Ну просто даже с точки зрения информации. Но эта информация к тому же еще практичной становится, она усваивается хорошо. Ну так, просто для общего образования дал вам такую вот моменты, чтобы вы знали. Как влияет а, карма м, семьи на семью, карма ее члена? Следующий пункт. Третья судьба. Девочек наказывать а, словами. Можно папе, но лучше маме. Наказывать словами, то есть, означает э, объяснять ей, почему вы так себя ведете с ней. Девочка очень сильно понимает речевой контакт. Для нее очень важна речь. Надо словами объяснять. Девочка очень осознанна. Женщина очень осознанна в отношениях с самого детства. Можно лишением отношений наказывать, то есть, не разговаривать с ней это время наказывать лишением отношений можно наказывать лишением свободы не пускать куда-то ходить но если вы будете девочку лупить то вы уничтожите в ней человека ну то есть она потеряет себя станет чувство собственного достоинства станет очень низким ко мне подошла одна женщина вчера говорит у меня муж он обнаглел совсем уже дальше некуда он как бы в конце концов уже хочет меня бросить Гуляет, ну, изменяет, грубо себя ведет. Знаете, в чем причина? Женщина потеряла чувство собственного достоинства. Она не может, может вести себя на равных. Понимаете, муж, мужчина и женщина – это два равных человека. Семейные отношения – равные отношения. Но по своей доброй воле женщина э, считает своего мужа разумнее. А мужчина свою жену по доброй воле считает красивее и опытнее в семейных делах. Понимаете, это по своей доброй воле происходит между мужчиной и женщиной. Но в целом они равны. Но когда мужчина задавливает женщину, она становится рабыней из ауры, там, или кем, я не знаю, в результате, результат печальный. Он наглеет все больше в отношениях, а она ничего не может с ним сделать, потому что женщина должна воспитывать своего мужа. А мужчина должен воспитывать жену. И воспитание или строгость это более высокое проявление любви. Знаете об этом? Вот если говорить о развитых отношениях между ребенком и отцом или матерью, то эти развитые отношения называются строгость с любовью. Вот сейчас выходит закон во многих странах, вышел ювенильная юстиция, там вообще понятие строгости отсутствует. Вот с детьми просто нельзя быть строгими. Потому что западная культура, она не знает этого закона, закона любви. Закон любви означает, что развитые отношения, они дают возможность людям искренне и честно говорить о, о том, что есть в нашей жизни. Вот, допустим, если говорить о дружбе, вот самый настоящий друг развитые отношения, что твой друг говорит тебе прямо правду в глаза о том, что у тебя не так и это делает по-доброму. Вот это называется развитые отношения в дружбе. А если он тебе постоянно сюсю-пусю, как бы, да-да, она да, дура, ты хороший, вот, это не дружба, это подыгрывание. Там нет глубины в этих отношениях, это так, ерунда. Точно так же в воспитании, если отец или мать могут любить ребенка и одновременно быть с ним строгими, и он при этом принимает такие отношения, он уважает своих родителей, считает их старшими, Тогда это развитые отношения очень сильные, это сильные отношения. Но их развивать же надо, то есть они не могут быть сразу такими развитыми. Нужно вкладывать именно силы в это все, в терпение. И для этого родители должны не выходить из равновесия. То есть что запрещено в отношениях? Строгость без любви запрещена. Если родители говорят, не выполняют своих обещаний, даже в наказании запрещено. Подкуп запрещен, ну то есть сделаешь так, получишь конфету, он же не мишка там в цирке, понимаешь, это же человек, ну то есть надо понимать это, что у него по-другому психика развивается в результате. Честные, искренние отношения, основанные на любви и чувстве достоинства. Если папа сказал, значит вот так, все, мама сказала, значит вот так. Очень достойное отношение к ребенку тоже. Как это в мультике там был дядя Федор, да? Маленький мальчик. Называли дядя Федор. Ну, то есть в нем мужские качества Он поехал сам Простоквашино, один ответственность взял за собачку, там кошку. Да? Все они там выживали сами каникулы <смех> молоко добывали там у коровы ну то есть вот это вот и есть то что надо делать то есть надо уважать ребенка человека что такое как влияет карма семьи на ее членов то есть как влияет на семью карма ее членов наоборот допустим у кого-то из родственников идет плохой период астрологический, ну, плохой период судьбы. Значит ли это, что я попала? Ну, что вот я жила нормально, и тут у него плохой период, а я не при дела, вроде бы у меня хороший, я тут при Нет, это не так. В гороскопе, вот если взять астрологию, всегда есть указания, на то, что вот сейчас плохая судьба будет приходить через жену. Понимаете, вот у людей, получается, все совпадает, понимаете? То есть всегда в отношениях, в судьбе всегда все общее. Если, допустим, мужу тяжело, значит, это экзамен жены. Но есть разные экзамены. Есть экзамены, которые тебе надо сдавать самому, а есть экзамены, когда ты сдаешь, помогая близкому человеку сдать экзамен. Это тоже экзамен. Вот как, допустим, кто в семье вынашивает ребенка? Женщина или мужчина? Оба. Потому что если мужчина ведет себя неправильно, она не может нормально выносить, у нее тоже проблемы. То есть мужчина напряжен, когда женщина беременна или нет? Есть же куча анекдотов там на эту тему. Хочу там мороженое, хочу пирожное, хочу как апельсин. Но время час ночи, хочу апельсин. Понимаете? Ну, то есть это означает же напряг для мужчины тоже. То есть он должен бегать, метаться там, успокаивать жену. Мужчины почувствовали или нет? Кто почувствовал, поднимите руку, когда жена беременная, что напряг? Ну, вот все почувствовали Это же тяжело. Одинаковая судьба, одинаковая, Просто есть два способа победа над судьбой один способ я сам страдаю мне тяжело и я побеждаю судьбу свою а второй способ победы это помогать близкому человеку Но вот когда у близкого человека трудности я не хочу помогать тогда что включается механизм отторжения я не хочу с ним жить с этим человеком не достал ну то есть у нее тяжелая судьба я не хочу вот я не хочу помогать Или у меня тяжелая судьба, а человек мне не хочет помогать, я его бросаю, поэтому я разочаровался в нем, не могу с ним жить. Но причина, почему человек не может помогать только одна, я вам уже это говорил. Вот девушка у нас задала мне вопрос сегодня в записке и выяснилось, что она уже лекции два года слушает, но она так и не переключилась. Понимаете, представляете, два года мы слушаем лекции, работаем над собой, и все равно не включился механизм понимания, где брать силы. Вот это самая большая проблема, понимаете, у людей. Вот я уверен, у большинства из вас, вот вы, допустим, давно мои лекции слушаете, все равно не включился этот механизм. Люди из себя силы пытаются выдавливать, они не понимают, что силы берутся свыше. Что есть два способа жить. Первый способ – Пою, чтобы вы не, не скучали. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первой тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли. Постарайся себя не терять. Понимаете? Ну, то есть, в себя верить — это пустое занятие. Но мы в этом мире очень зависимы от всего. Мы не можем без воздуха жить, без воды, не можем жить без пищи, не можем жить без мира, не можем жить без всех функций организма нормально. Мы вообще очень зависимые и при этом пытаемся сами решать все вопросы своими силами. Но это же безумие. Но причина этого безумия в нас кроется. Понимаете, так действует эгоизм человека. Человек не может понять, что сила приходит свыше. Для этого просто надо оторваться от проблемы. Вот, допустим, техника победы над судьбой. Вот у меня, допустим, есть муж, который пьет. Я начинаю молиться, что приходит в сердце? Муж, который пьет. Потому что, когда я начинаю молиться... У меня чуть-чуть счастья там появляется. Куда это счастье уходит? К мужу, который пьет. В результате он появляется в сознании, начинаю о нем думать. Я о молитве в это время думаю, нет, думаю о муже, который пьет. В результате он тянет от меня силы неосознанно. Я думаю о нем, переключаюсь на него, молитва заканчивается. А что нужно делать в это время? Нужно продолжать думать о молитве, слушать звук, голос возвышенных людей, и в их интонации с ними вместе продолжать молитву. И когда в сердце муж приходит, стараться не думать об этом. Все равно, хоть думаешь, хоть не думаешь, у тебя энергия туда пойдет, куда надо. Если человек так продолжает, буквально полчаса у него сердце наполняется силой, и дальше эта сила уже идет на решение проблем близкого человека. И сначала у него появляется успокоение в сердце, ему надо меньше пить. Снижается количество литров потребления вот, в год. <смех> То вот есть показатель уменьшается. Вот. А потом в первой стадии уменьшается необходимость, потребность. Вторая стадия победы вот над, над человеком в этой ситуации. У него появляется, включается механизм, в котором он от, начинает себя оценивать. Понимаете, когда человек успокоился, он приходит к чему? Почему человек пьет? Потому что не хватает счастья. Счастье появилось, у него начинает самооценка работать. Вот, как в этом фильме. Шакал я паршивый, все ворую и ворую. Алибаб... Как его там, Алибабаевич. Вот, а? джентльмен удачи, да, он начал раскаиваться, понимаете, у него включилась как бы, он из тюрьмы вышел чуть-чуть, пожил без тюрьмы, стало полегче и начал раскаиваться, счастье чуть больше в жизни стало, с хорошим человеком пообщался и начал совесть, начала работать, начал выдавать другую информацию уже, вот, вот так же тоже пьющий муж, тоже как бы молитва идет, он сначала поменьше пить начинает, у него не, такая, не такой напряг в жизни, а потом у него появляется совесть, он начинает думать о том, но он не говорит, конечно, об этом, но думает, что вот он пьет. Потом идет катарсис, он раскрывает сердце, начинает говорить, что мне надо бросать пить, но при этом пьет, продолжает пить. А потом дальше он постепенно, не то, что он потом дальше бросает пить, нет, он находит себе занятость, дело в жизни хорошее находит. Поднимите руку, у кого вот эти стадии уже прошли с мужем? Вот он уже нашел себе дело хорошее. Че? Нет еще? У кого вот прошли эти стадии, уже нашел себе работу, там начал меньше пить, вот вы в молитве так побеждали, побеждали, вот до этого дошли. Вот есть человек уже. Вам почти немножко осталось, совсем чуть-чуть. И все, он бросится совсем. А если ему То же самое. No. Nope.